Руль, наверное, он поставит кожаный себе, чтобы по приколу было, или чехол один. Люди бывают, чехол некоторые ставят и не парятся, а мне чехол не нравится, честно говоря. Поэтому для меня это не выход. Ну, сейчас еще надо крышу проверить, потому что такие большие машины, крышу не видно, про нее забываешь. Целая, не поцарапанная, не помятая. Конечно, была панорама, вообще бомба. Но панорама это очень крутая опция, и цена была обдугая. Бы и машина хорошая, машина однозначно хорошая. Сейчас проверим пороги, последний контрольный удар его вообще почти что нету Все четко Пороги целые Ничего нигде не переваривалось Коробка сухая Но знаешь, честно говоря, я говорят, перестраховываюсь. Если мотор чуть-чуть не так работает, я к этому цепляюсь сразу Автоматически Поэтому Это наверное я капризный, скорее всего так, сейчас другую сторону. Осматривайте все внимательно. Так, здесь тоже. А это что такое? Да, ну это пенопласт вылез со своего места. Так. Все нормально. Ржавчины в порогах. В арках вообще нет. Абсолютно. Вот тут чуть-чуть начинается. Очаг. Ну как бы это нормальное явление, нужно просто его обработать. Антикорить, и все будет четко. Так, вот тут уже вот чуть-чуть начинается ржа, но вот здесь вот рыжик влазит. Как бы это неизбежно. Это Мерседес, еще раз говорю. Это еще Вита 6 -го года, а который 98 -го, 9 -го, даже 2000 -го. До 3 -го года они еще сильнее, эту кузова ржавеют. Так, ну фары надо полернуть, будет у лаком вскрыть. Фактроники а ну-ка сейчас проверим, парктроники работают или нет. Ну так, в принципе, все, патроники работают. Вот по косякам вот такие вот две просверленные дырочки в панели. Они вот всякие сюда вещи вешают, идиотские. Вот несколько царапин есть на пластике. Вон там вот две царапины, одна большая, одна маленькая. Ну, как бы это неизбежно машине. 10 лет машина семейная, походу, была. И тут там ну, семья аккуратно была, даже потому что не, не убитая машина, салон не убитый. Километраж, как и в оносе было написано, 207 тысяч. Не знаю, я думаю, что надо брать. Нях. Пойдем по цене договоримся. Шестиступка. главная шестиступка еще. Машину нужно завести несколько раз. Завести, заглушить, завести, заглушить. Минимум раза три. Минимум три раз и пять раз по контроль. 5-8, да, в общем. <с> ну конечно, плохо ключ один. Но как бы не все коту маслянити. Ну все, машина нам понравилась. Очень понравилась даже. Удивительно, такое бывает нечастно. А теперь главное, что торг, если будет, все, мы забираем ее. Пойдем торговаться. Ah ben pour le fruit, on est avec toi ou avec le.. Avec le vendeur, lui va contacter les, mon frère. Ah c'est ton frère. Ouais. Hé, hey, dis-moi une chose s'il te plaît, viens oui. voir. Qu'est-ce que c'est comme, comme des anos types ici là C'est les ressorts qui mordent, non Parce que c'est bizarre ça, c'est pas normal. C'est les boulots d'arabe. Vous. vous vous êtes turcs, vous devez ah pas ouais. faire des boulots d'arabe. Non non ça non. Attends, on va le retirer. Attends, il va. Ouais, il va retiler. Il va frapper euh, sur la mur. Ouais, à mon avis, ouais, c'est les... le ressort. Le ressort de, ouais. de, de, de frère à main. Ça, il, a, il vient un ouais. ouais, ici il n'y a, a plus de ressort dans celui-là. <rire> Alors il ne fait plus contact. Et ce qui se passe, il reste tout le temps le témoin allumé du frère à main. Oui c'est ça. Bon ok, on va voir le gars. Oh, ça bien. va ok. Oh, je vais pas в принципе, если я уяснили, там такой момент, вы видели, да? Возвратая пружина сломана на ручнике. На чтобы не бывает ручник. Есть тормоз через нажатие на педаль. Oh, вы Ouais. C'est déjà un prix marchand, hein. moi ici en logique je le vends, je te promets, je te promets que je le vends. J'ai été correcte avec vos téléphones, je ne voulais pas vous faire venir pour rien non plus. L'autre client est prêt pour payer 5500. Non, non, non, oh. non, non. je l'ai payé 7300. Je l'ai payé 7300, je ne compte pas, pas grand chose dessus. Je ne peux pas te la vendre avec 100 euh, bénéfices, sans rien, je ne peux pas te la vendre. Je... Moi, c'est minimum 7500, sinon je ne peux pas. C'est déjà un prix marchand, je ne fais pas la route pour rien. Я не знаю, знаю, Это менеджер, брат, это он знает свое дело. Он правильно разговаривает политически. Так-то кофе попить, это вообще Семь, скажи, мы рассчитываем. Как бы, ну, реально цель, все там вложить, надо еще, короче, покраски, это там действительно, это все идет. Uh -huh. Ну, на крайняк, что 300 мы отдадим еще, 7 300. Мы ее планируем, вот я, как вижу, всем хорошо ее взять. Вот это объяснить надо. Так, вот они документы. И, по-кантр, ты увер, что это Les deux. это ouais. c'est pour les Belgiques, Vicky. C'est pas pour, euh, pour l'Europe. Le, le Belgique c'est l'Europe. Il, il va fonctionner partout. Ah non, attends. Je te promets qu'il va fonctionner partout. T'es sûr Parce que euh, une fois, non. Ça normalement c'est pas les conflits d'Européenne. Ça passe, ça passe entre guillemets des fois. Parce que.. Euh... Non, Mais normalement c'est marqué. Euh, sur la page principale, le certificat de compréhension européenne, mais là-bas, c'est CE, mais ce n'est pas le CCE, ça, sans le problème. Et si j'ai pensé que en France, je n'ai pas de certificat pour Voilà, c'est <rire> vrai, mais il y a on, en Allemagne aussi. C'est parti, c'est parti, rapport. Mais tu es sûr que euh, c'est une voiture belge, ça Ah, ouais, c'est un véhicule belge. Mais où est le Carpass Tu m'as donné des, les, de, les rapports de contrôle. Ah, ah, mais je... déjà ici, regarde ça immatriculé en Belgique le mais, ah, il, est, mais il est où est, le D. La première immatriculation la première immatriculation du oui. 3 2006 oui mais, oui, mais immatriculé en Belgique, Belgique le mais c'est la première immatriculation en Belgique si tu as déjà la première immatriculation le 29 du 3 2006 oui, oui. il peut pas être immatriculé avant donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont, ont par copie, c'est tout oui. ça peut être aussi en Allemagne Espagne Italie en... voilà, là, partout gars, immatriculation il n'aurait pas marqué en Belgique в Ну, ты сегодня вы Или Одна из последних <t un <t un Фактур, последних ревизий okay, okay. В прошлом году 1800 евро Видишь? Прокладки там поменяли Конденсаторы кондиционера Ой, э, самый. сейчас в общем он э, напечатает карпас потому что из карпаса машины покупать вот, очень большая фактура почти на 20 евро в прошлом году и в Мерседесе все это все это делалось это очень хорошо и помимо этого тоже а еще плюс к этому до сонсет и кельксет тап из хамок 57, это 50. это развал 50. делали до 207 тап до ничего страшного Тут, э, сход развал делали тоже немало заплатили 230 283 евро потому что обычно скот развал стоит 65 евро все нормально. Геометрия. Я не знаю, что это. Это 207-321, поэтому сегодня он будет в порядке. Якуб. Это в арабе? Да. Нет, я не что это. Я не знаю, что это. Я на не грохая. Раз это староприз. А это не Араб хозяин был. Видишь, очень много фактур. Все делал в этом Нурафту Новые амортизаторы. Это когда было Это у нас было.. Где видишь этот? И вот он только что напечатал карпас. Прямо на наших глазах свеженький. И вот сейчас будет. Вот. Вот то, что я говорил, смотрите, первое оформление в Бельгии. Как ты говорил, понятно. Ты видишь? Дата первой дмитрии в Бельгии. И иногда это разнообразно. Но если я тебе сказал, что на карпасе, если бы не было может быть, бы Вот, ты видишь? И все, что в Германии, все, что в Испании, ты знаешь, что Par contre, il y a une erreur dans le kilomètre Pourquoi Où ça Le 26 du 7, le 22 mars 2014, 2014, il est rentré à 185 123, et le 28 mars, donc, donc le même mois, ça, ça c'est une erreur de frappe, hein, à 184 123. Attends, c'était quand tu dis 2014 Ouais. Uh -huh. Ah oui non ça c'est ça. Ça t'a une erreur de prêt. Vous avez km, automatiquement j'aurais une nouvelle erreur. Mais ça c'est con parce que si tu mets un mauvais normalement le gars le programme te attention erreur Ils ont comme ça 6 Потому что через, через 4 дня, через нет через 6 дней он заехал куда-то снова, там, или в гараж, или на техосмотр. И здесь, здесь скорее всего, должна была быть шестерка. А Ударили четверку, и вот получилось. Это, это мелочь, это очипятка. Не проблема. Ты смотри, ах, и мы что, слепые, что ли? Как мы могли не увидеть ее? Здесь Феррари стоит. Ладно, пойдем и покатаемся, скажем, давай, тест-драйв сделаем его. И... Смотри на мотор. Сзади такой. Монстр, прикинь, у тебя за спиной. Ну, это очень серьезная контора. Тут у них 178 машин. 177 или 178. Да, да, забери, чтобы не забыли мы их. Потому что потом это дорого обойдется поездка, если забудем. Тут пока мы были, наверное, клиентов 10 пришло-ушло. Если не больше, да? И там на парковке тоже приходили. Вот они, походу, диски продают. Кстати, диски тоже можно будет купить у них, если что. От кабриолета крыша. Кстати, по дискам тоже этот интересный бизнес. Я знаю людей, которые занимаются дисками именно. Перекупкой дисков. Вот, можно купить кредит. Эту машину. Да красивая тачка, конечно. И она, конечно, будет закрытая. Такие машины они не держат открытыми. Но это не самая свежая, да? Хотя нет. 2008 год. Довольно свежая машина. Поиска? Поиска? Да не доходит она как игрушечная. Да? Как она не так гущена, стопроцентно. Мотор у него бешеными лошадками. Это не Hyundai, блядь. Давай оставим вита, ее заберем. И скажем короче, да ну, ну, покупай Вито, а это просто из раза сделали. Место Вито, да? Да. Крыша перекрашенная. Я тебе говорю, перекрашенная крыша. Смотри вот сюда. Так, так не видно будет. Руки, давай проверим, -то проверим толщиномером. Да. 2023, да? Вот, смотри. 36-37. Тут конкретный слой. Или может так положено у этих спорткаров. Так может должно быть. Чтобы краска типа. А ну на а, Вот здесь вот, смотри, вот, смотри. Следят орпиталки. Давай-ка секунду. Попробуй поймать. А вот. Неперетертые риски, вот-вот, смотри. Охей. посмотри сюда, вот, на экран телефона, видишь? Да-да-да. Четко видно. Да. Вкрашенная машина. Ну, сделано все хорошо, конечно. 41, даже 39. 44. 34, 39. А вот здесь. 22. А вот смотри, как должно быть. Вот. 5-6. Кстати, ну, тоже это тоже крашено. Нет, я вообще говорю, как. Это тоже крашеная еще. Потому что заводская не бывает больше двух. Может она даже вся перекрашена. Конечно, не можно она стоп вся перекрашена. Смотри. Видимо, ее загрунтовали конкретно, специально. Видно, да? Да-да-да, она вся перекрашена, кону. Вся перекрашена, и, видимо, ее хорошенько загрунтовали. Но это уже, наверное, больше сделало было на качество. Может, чем больше грунта вот тоже крашенное <смех> все крашенное здесь все убитое должно быть вот вот этот вот завод 1 2 максимум 3 даже три это не везде бывает вот 2 3 2 3 1 2 3 это завод все что больше это уже перекрас так что Многие спрашивают, почему ты не покупаешь этот толщиномер, дорогой? Потому что моих познаний в ЛПК, малярки хватает для того, чтобы с помощью такого дешевого девайса находить крашеные детали. Зачем мне тратить 100 баксов или 100 евро? Вот, Нет, видишь, 1-2, багажик не крашен, тут завод, 3 это уже пылинка, скорее всего, вот, 1-2. Пошка, они да? У людей просто бывает культурный шок, когда они... Вот тут, по-моему, завод, 3-4, но я заметил, что у дорогих марок ЛПК бывает потолще, чем ну, в принципе, это логично, чем больше, такая напичка, наверное, это такая хорошая, да? да, очень хорошая, ладно, все, пойдем, короче, договоримся по поводу этого ВИТа и поедем отсюда, здесь уже так потеряли полгня. Джентльменский набор, точнее перекупский набор. Нельзя его забывать. Если я его забуду, будет катастрофа. Ну, вот сейчас сделаю небольшой тест-драйв. Покатаемся, посмотрим. Что за шум? Где сверчок? Ну, уходи отсюда. А, вот все, нашли сверчка. Огнетушитель бьется. Огнетушитель. Он здесь, потому что не закрыт. А, да, зафиксирован. В Бельгии, в салоне машина обязательно должен быть огнушитель. То есть во Франции в багажнике можно держать. И то, по-моему, даже не обязательно. А в Бельгии он должен быть и непременно в машине в салоне. Иначе техсмотр машина не пройдет. Перетрушитель, аптечка. Трехлетровая мака не нужна, что ли? Лично у меня один раз проверял в этом в Ингушетии ГАИшник срок... Ну, там не смог и хотел... Срок годности лекарств проверял у него. Итак, вот тест-драйву. Сейчас сделаем замер разгона до 100. Я чуть -чуть, конечно. Только что проехали по такой кривой дороге. Не кривой точнее, а неровной. Вот самое идеальное место. Кочки, ямки и слушать стадовую. Сразу все вылазит наружу. Хороший штук, говорит, наружу вылезет. Поэтому всегда используйте такие моменты для диагностики. Вот. Очень хорошо водопутят, нормально все. Вот, нормально. Провала у них тих нет. Подхват хороший. Сейчас постараемся выехать на трассу, чтобы разгнаться до 120-130. И потом уже спокойно можем уверенно машину покупать. При тест-драйве обязательно нужно машину разогнать до крейсерской скорости, потому что иначе можно попасть на проблему с переходом мотора в аварийный режим или коробка, там, в зависимости от того, какая комплектация у машины. Есть коробка-автомат, в принципе, можно на любой скорости машина остановиться в аварию. А чисто по мотору, как правило, он включает этот аварийный режим на высоких скоростях, потому что компьютер, если видит опасность поломки, он блокирует обороты и не дает машине раскручиваться, мотору то есть раскручиваться. Ну вот, какие-то мелочи может быть и есть в общем и целом, но ничего серьезно глобального я не замечаю, поэтому думаю, что машину можно смело брать. У нее есть проблема с левой стороной походовки, ну там максимум что может быть только амортизатор, а скорее всего даже это тупо стабилизатор Я не буду даже сейчас за это цепляться, вас потому что менеджер реально такой, ну приятный парень, нет? нормально общается но. Он делает свою работу Делает свою работу, да, вежливый, корректный Слышите, вот. как стучит Разогнаться, ну все, уже сто разогнал, авария не вывалилась о, смотри какой самолет стоит надо было снизу поехать а он даже рискует то что нам машину дает на этих номерах потому что они же на его имя если сейчас мы сфотографируемся то штраф к нему придет доверие человек оказывает нам а так смотри какая свежая да? не прокуренная машина даже может быть это наконечник рулевой Вполне Потому что вот Даже если при условии, что рейка Самая глобальная То, что он искал, по-моему, он дошел. Это фига Он Но искал вариант... с Может, это это сам... Да, вариант по опциям, по состоянию, по обслуживанию Столько этих квитанций И не маленьких квитанций, 2000 евро в прошлом году Видно, что человек за машиной ухаживал, что человек машину любил. Да, конечно, плохо, что один ключ. Наверное, вот. да, чувствуется, да? У меня шурка дергается, а динамика. Динамика хорошего машина. Я вот сейчас вспоминаю, то же самое было у Витро. Я так посмотрел.. Я гностику сделал, ничего не увидел Там вот, вот 110 Четвертая скорость, пятая скорость Шестая скорость Обязательно надо проверять все скорости Осторожно, а Не только Это, значит, не немного Просто, знаешь, когда вот так тебя тащит, да? Нельзя рулем крутить может быть можно занести машину если видишь что не бьется зачем еще дергать если уже критически да там надо выворачивать просто контролировать должен как водитель заранее уже что так на ура ехать нельзя да, сенсей есть сенсей сенсей же да сенсей на китайском учите на а на японском тогда все все хорошо машина едет, все мягко вот есть косяк по ходовой Короче, вот, особо цену скинуть не получилось. Ну, 500 евро тоже, в принципе, 600 евро даже. Она стояла 7999. Договорились на 7400, оставили залог. И все, человек должен поехать забрать машину 1 марта. Но это было очень долго. Наверное, более продолжительного осмотра еще не было, за наш да? 5 часов мы туда приехали где-то в начале 12 а сейчас... Уже 4 часа. То есть почти 5 часов провели в этом гараже, осматривали, тестировали, диагностировали, тест-драйвели. Ну, в итоге купили машину. И э, я считаю, что это очень хорошая сделка, потому что реально машина живая, обслуженная, ухоженная. Ну, есть косяки, там есть мелочи какие-то. В общем, человек должен остаться доволен. Я надеюсь. Нет причин для того, чтобы горевать, сожалеть и быть недовольным. Сейчас у нас еще один осмотр. Сегодня очень насыщенный день. Посмотрим Mercedes Ешку по интересную цену. С километражом 200, 215 тысяч. 217 тысяч. 217 98 год. По фотографии машина неплохая вроде бы. Это уже совсем другая история. Не совсем другая история, а другая история. До новых встреч. Всем всего доброго. Пока. А говорит... Сейчас я сейчас подсоединим этот клещи, Сопли кинем. Заведем. Давно стоит она, да, уже здесь?